Детельцы. Гороскоп на август для вас. Последний месяц лета один из лучших детельцов в году. Он обещает удачу в любви. Даже если в первой половине месяца случатся какие-то переживания из -за любви, то во второй половине ситуация сложится уже в вашу пользу. Любовь будет царить в августе, ведь дом любви и сердца заполнен планетами. Здесь озорной Меркурий, планета удачи Юпитер. 5 августа к ним присоединяется очаровательная Венера, так что легко догадаться, в каком направлении стремятся ваши мысли и желания. Более того, все эти планеты образуют гармоничный аспект со страстным Плутоном, добавляя интенсивности чувства. В такой атмосфере новая любовь может вспыхнуть в любой момент. Вы будете выглядеть еще более привлекательнее и покорить кого-то для вас совершенно не составит труда. Одиноким тельцам звезды намекают на вероятность судьбоносной встречи. Новолуние 2 августа, которое произойдет в секторе семьи гороскопа тельца, предлагает вам посвятить больше времени семье и родным. Дела детей будут больше занимать вас. Вы проявите к ним гораздо больше интереса. Для тех, у кого уже есть отношения, их ожидает период освежения чувств. Влияние Меркурия в доме сделает людей вашего знака легкими на подъем и более общительными. Хорошей идеей для вас будет отправиться вместе с любимым человеком в романтическое путешествие. Словом, месяц отлично подходит для всякого рода удовольствия и для души, и для тела. Приготовьтесь получить все, что вам обещают звезды. В вопросах карьеры и финансов. Август больше располагает к развлечениям, чем к работе, поэтому одной из основных задач для вас является создание необходимого для работы настроя. Начните с того, что систематизируете и организуете рабочий процесс. Концентрация планет в творческом пятом доме тельца говорит о том, что ключом к успеху на работе и в бизнесе станет творческий подход. Вы будете часто оказываться в центре внимания на работе. В некотором смысле вы сможете стать звездой в коллективе. Приходит время заявить о себе и продемонстрировать свои таланты. Это бесценный подарок, особенно если вы работаете в творческой среде или занимаетесь продвижением товар и услуг. Во вторую декаду месяца планетные влияния уже несколько противоречивы. Необходимо быть внимательнее. Избегайте спешки и действуйте обдуманно. Полнолуние, которое состоится 18 августа, освещает дом карьеры Тельца. В близкие к этой дате дни могут случаться нестандартные ситуации, когда обстоятельства выйдут из-под вашего контроля. Будьте аккуратнее. Что касается финансов, август предвещает быть прибыльным. Планета Меркурий, управитель дома денег Тельца, находится в хорошей позиции. Так что ожидайте роста дохода довольно рискованный для финансов является вторая декада месяца и поэтому нежелательно делать инвестиции или какие-то крупные покупки последние же дни августа благоприятны для вас во многих отношениях в том числе и финансово. Возможно появятся новые источники поступления денег или вы получите дополнительную денежную сумму, а может быть какой-то подарок. В вопросах здоровья для вас, тельцы, вы полны сил и энтузиазма. Это обязательно положительно скажется на самочувствие, но это не означает, что вопросы здоровья можно упустить из внимания. Если проблемы со здоровьем случатся, то главным образом, по причине неосторожности или излишеств, звезды вам советуют ограничить себя в сладостях и деликатесах. Совет звезд вам, дорогие тельцы.